Как вы знаете, пару недель назад, Илон Маск купил Твиттер. И только что он запустил опрос, в котором спросил пользователей, должны ли мы восстановить учетную запись Дональда Трампа. С результатом более 12 миллионов голосов, победила сторона «За». Поэтому сразу же, как и обещал, Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа. Но CBS News был очень расстроен этим. Они, конечно, за демократию, но не в том случае, если это означает, что кандидаты в президенты будут выступать публично. Поэтому они демонстративно вышли из Твиттера, заявив, что их безопасность под угрозой. А затем на шоу «Фаза нации», которое по-видимому все еще является шоу. Они взяли интервью у полностью дискредитированного профессора Нью-Йоркского университета, который посоветовал пристегнуть ремни безопасности. Теперь, когда русские, скорее всего, взломали опрос в Твиттере, я думаю, что эти опросы превращаются в сплошной фарс. И я бы не сказал, что высказались люди. Высказалась ГРУ. Российская разведка, вы они? ней? Сто процентов. Сегодня Твиттер превратился в игровую площадку для плохих актеров и фальшивых ботов. Этот опрос бессмысленен. И решение это тоже бессмысленно. Как этому парню вообще разрешили преподавать в колледже? Они что, совсем чокнутые? Будто русским больше заняться нечем. У них там самый разгар войны, но они находят время на взлом опроса в Твиттере. Кстати, может так оно и есть. Ведь он все равно не приводит никаких доказательств. Вообще никаких. Он просто бросается фразами, придумывая их на ходу. Звучит как претензия к правительству. О, просто смиритесь с этим. А вот гость СНБС предложил взвешенную оценку всей ситуации. Смотрите. Я испытываю абсолютное отвращение к этому. Ну а чего еще мы можем ожидать от двух очень белых, привилегированных гетеросексуальных мужчин, защищающих интересы друг друга? Мы всегда путаем богатых наследников с гениями. Так что ура! Илон Маск получил то, что хотел. А его приятель снова в эфире приказывает сжигать демократию, в то время как он разожжет огонь на улицах. Технологии и белые люди. Почему это вообще разрешено? Я ведь могу просто включить MSNBC. Опять эти белые люди. Это нормально? С этим все в порядке? Теперь вы можете выделить расовую группу и напасть на них из-за цвета кожи. Я думал, что это неправильно. Разве у нас не было целого движения за гражданские права? По-видимому, нет. Винс, известный радиоведущий в Вашингтоне и очень мудрый человек. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Скажите, вы ведь за демократию. Винс, означает ли это, что кандидаты в президенты могут выступать публично? Несмотря на все визги левых по поводу демократии, удивительно, насколько сильно они впадают в ступор, если противоположная точка зрения прорывается к аудитории. И нет, ничего, чего бы они ненавидели больше. Если кто-то придерживается противоположной точки зрения, и к примеру Канье Уэст говорит, что он против абортов, они сходят с ума. Или если бы у Дональда Трампа была возможность снова написать в Твиттере. Кстати, он ведь там еще даже ничего не написал. И если бы у него была возможность это сделать, они бы просто сошли с ума. И причина этого в том, что их идеи настолько тонки и неоправданы, что они понимают, что не хотят вступать в дебаты по этому поводу. Если вам интересно, почему левые так сходят с ума, так это потому, что они создали для себя герметичную эхо-камеру, куда никогда не проникают противоположные точки зрения. В противном случае эти идеи были бы растоптаны. И вот так вы приходите к тому, что нам нужно калечить детей. К примеру Джо Байден, если дать ему больше власти, сможет управлять погодой. А еще русские украли выборы 2016 года. И пытались это сделать в 2020 году. А еще просто взяли и проголосовали в вопросе Илона Маска. Все левые заблуждения, которые подпитываются их интеллектуальной дряблостью, созданы этой средой, и тут больше нет места никаким противоположным точкам зрения. Какая мудрая мысль. Возможно я выражаюсь слишком буквально. Но я знаю, что это так. Но как вы можете в одном и том же предложении использовать слово «демократия», а затем говорить, что политический кандидат не имеет права голоса? Как у вас может быть демократия без свободы слова? Ведь такого по определению не может быть верно? Это проявление авторитаризма. Вспомните, что произошло всего несколько недель назад. Когда Джо Байден подошел к микрофону, его спросили «Эй, что вы думаете насчет Твиттера? Вы собираетесь дать свои комментарии? Вы будете проводить расследование?» А он такой «Я думаю, нам следует это сделать». Федеральное правительство должно изучить зарубежные деловые связи Твиттер. О чем речь? Парень, которого справедливо обвиняют в том, что он был подкуплен и действует в интересах Украины и Коммунистической партии Китая, стоит там и читает нам лекцию о том, что мы должны проверить, был ли подкуплен Илон Маск. Потому что этот парень за свободу слова, а не против нее. Да, это довольно забавный момент, если вы посмотрите на это непредвзято. Каждый должен попробовать хотя бы на минутку. Винс, рад вас видеть.